Хай, hey, всем, всем здравствуйте, привет всем, меня зовут Вадим Картавы, вы на канале Картавый Компания сегодня мы с вами поиграем в World of Things, Blitz, Blitz, Blitz еще раз Blitz. Всем привет, дорогие товарищи, всем привет, друзья, я рад приветствовать вас всех, кто буквально сейчас вот уже подключился к нам, что-то я не вижу своего своих танков. А вот они мои танки, любимые танкующие танки, которые я обожаю поиграть. А вот сейчас буквально секундочку отлучусь, возьму свой телефончик, чтобы а, видеть чат. Совсем я про него забыл. Опять М7, еще раз бой. Малолетние вот а теперь я в камуфляжиках Таких симпатичных Красивеньких Как оно и должно было быть Вот Стой. Я немного разогреюсь сегодня мы с вами проведем трансляцию завтра у нас рабочий день послезавтра я к сожалению не знаю как у нас обстоят дела вот как только как только мы с вами все это сделаем пройдем все ну, я знал что кто-нибудь да приедет знал, что мне придется оттанкивать от отта... отта... оттанковывать эти позиции потому что Помиссия. давай, давай, давай мне... мне сюда лезть некогда так потому что я ма маневренный, я могу из КВ потанковать, в принципе, КВ там Сып, блять. там еще леопард. Примите. Там еще леопард. Леопард сдалека бьет. Леопард бьет сдалека 5, 3, 2, 1, сидит и говоришь шанс отрывовый вечер. Так, он там леопард, я его видел. Я его видел, давай, леопардик. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ты же вылезешь, вс равно. Вылезешь. У тебя де... деваться просто некуда. Так, он где-то сзади, ребят. Он где-то сзади. Так, поехал я Ну, мне прежде всего. Так, он. Ух ты! Как так? Как я. Проголосовал я, я за башню. Только что там играл, но все равно, во-первых я начал не сначала а как бы это уже минус меня скинуло уже когда было наверно 5 на 5 вот 5 на 5 очков поэтому с телефоном с телефоном вообще <говорит> это как мне кажется это ладно не буду заморачиваться что такое Смотрю, как физика. Убейте врага. У вас а, там держка идет. А мне ну, лучше физик происходит. Опа. Ладно. Ладно, я его весь почти выстрелил. По-моему, мне по этой зоне не везет. Перезаряжаю. По По-моему, вообще не везет. этим обзором очень сложно играть я скажу так честно потому что ты видишь довольно таки довольно таки вдалеке противника вот но одно что радует это вот как бы то что ты э, видишь его реально в том которого он бегает я считаю что лучше так вот Бля, уже разыгрался но ну, вот тут вот, вот, опять же я говорю почему здесь снайпер короткие танцы здесь вообще не быть Короткие бои на дистанции делать, Снайперка? Я вот не понимаю. Она мне портит все Если честно, я не очень хорошо снайперю. Это знает, наверное, мои <с> Моя вся аудитория, потому что я не, <с> не со не очень умею играть. Но иногда у меня получается очень даже круто. сейчас, вот в данный момент, произошло то, что произошло вот даже так мне даже так поудобнее слушай, мне нравится мне стало нравится играть вот Но здесь мне вариантов не было никаких вообще Вариантов никаких нет. Опа! Откуда был он? Откуда? Где был ты был, ТВшка? Да знаешь, что ты стример? Вот он еще. Опять, ТВ, ттв И опять он. Я его буду сам ловить. Но я тоже был так. Прям несколько раз ну, положил. Поймал я его. Поймал наконец-таки. Причем в очень неудобной ситуации Прикрой, он был. Ай, зачем я перезарядился? Вот это, вот это было зря. Вот это, вот это было зря. Мне очень понравился. Я уже сделал <с derrière> несколько килом хороших. Мачных. Смачные килы. Надо было так назвать. В да следующий раз так и назовем свой стрим. Смачные килы. Прикрой, а кто? Ой, мама. Кто-то мне это оружие никак не нравится. Я привыкнуть просто к нему не могу. Если бы я им бы чаще пользовался, то, наверное, бы уже привык. Вот это так. Одиночная стрельба мне не очень нравится. Пикайте, пикайте каждый раз на кнопочку. Мне... Прямо не сразу заходит. Потому что это такое оружие, не автоматическое. 16. Опа. Пал свет. Какие проблемы? Проблема с М16 ну ладно я подвискал одной, в одной секунде я подвис у меня эти пушку мне надо 2 килограмма. не выносит оно вот, как бы ты ни старался не выносит о! Ох, прервал я его серию и убийства гарно просто. сторон с двух сторон ребят с двух сторон на меня прям вот я стараюсь если мои самые идут с одного круга я с другого как проще вот тебе вот тебе о мой мой любимый калаш 16-16, вот это вот это трэш Победа. Победа восемнадцать это мой рекорд 18 киллов Это вот э, сейчас был мой рекорд э, в Во всей игре ну то что я сделал не было было 22 один раз один раз всего было 22 но 18 я как я и обещал вот ну это я чего сижу потому что я с телефона сижу как бы также мой пк наблюдает за мной как бы вот ну все, все, все, пока пока все скучно, все однообразно, пока новинок у нас нету, мы пытаемся раскачать свой ангар, пытаемся как-то вывести из этого всего какие-то выводы и выводы сделать для, для всех у нас, вот, у нас стрим по танкам, да. Отличнейший стрим. Вот. 76 человек сейчас в эфире я видел, как бы не так уж много, как хотелось бы, но и довольно-таки. Опа. Почему именно меня? Из какого вот.. какого.. Так, надо, короче, вот по потому тому флангу Надо раскачиваться им. Потому что и, я. Ч я сюда поехал, елки палки вообще? Ну, бить. Не ну бить. Так, ну, это с этим мы потом поговорим. Но нам нужно вот здесь оборону. Оборону держать, потому что вот я вижу, что вот отсюда едут трое, и нам нужно здесь как-то кто-то удержать. Так. Не так. А почему не пробито? И... Оу, А почему он весь красный? О -о -о -о. Ответочка хорошая. Ну и я, я, я честно говорю, я... Ракану. все на, на два короче залета. в общем, бой. не буду смотреть, не интересно. Вот э, скучно, скучно меня убили, скучно я раканул. <laughs> в общем, это сам. Все как всегда, дракуем побеждаем, все честно. Никаких читов не используем. Вот. Впрочем, здесь, наверное, ну наверное, не пользуется читами. Ну, а если вы увидели читера, напишите мне. Обязательно напишите, потому что я буду скучать по вам. И, конечно же, всегда отвечу на ваши любые вопросы. Веселим, веселим народ, <пишут> сам веселюсь немного. Так, веселим народ, веселим народ. Что у нас? Куда у нас? Куда у нас? Так, да, ну здесь я, я простою. Бестолку, без толку простою, потому что бестолковый респаун, вот, поэтому по этому краю биться, поэтому вот, надо вот вот где поехал сейчас. Вот он да, он объезжает нас, поэтому вот, вот где-то вот, вот там и надо стоять. Вот, вот, вот. Я вижу уже башенку его. Здесь НЛД тоже работает, смотри, а я круче всех на свете. У меня 7 хп осталось, ёлки палки такая. Почему у меня ну ладно? Я вижу свое лицо это Самое, самое такое, что Что хотелось бы делать. Вот на эти где там в общем, 7 хп кого я еще заберу, я не знаю я, я практически не вижу почему это произошло я не пойму, вот так вот так лучше я даже понял, почему это произошло он будет в данный момент мне надо обновить телефон, потому что а вдруг кто-то из вас написал, а нет, вот сейчас нормально вроде бы. А я не смогу прямо ответить и... Так. Пока ты перезарязишься... Ай! Блин, интересный был. Бой не хочется. Выходить хочется досмотреть. Вот Чего? Как можно было так пробить? На 5 ХП. На 8 хп елки-балки. Как так? Да это Что? ай! Мимо! Как он пробил? Пробитые. Чего там? Чем он стреляет, елки? Да ладно! Вы что прикалываетесь что ли? Надо посмотреть! Что-то не то, нужно в оборудование зайти и посмотреть. Так, ну где ты? И только что, я знаю, захватывал базу, значит ты где-то там. Вс, вижу. Вот тут А20, который мы не могли потанковать. Че, победа. Ой, а мои ушки-то шевелятся, да? А, ушки-то шевелятся, елки-палки. Так, ну что у нас здесь? Забираем кредиты всего подряд. В общем... Так, нужно посмотреть, что у меня тут с оборудованием. Я это вообще не знаю. Так, так снаряжение нет. Твой комплект. Не. Улучшение, да. Пушка стоит нормально, кстати. Пушка стоит нормальная. Пушка стоит нормальная. <с> И... А, подожди. Ну, пятая. Хм, Ничего не понимаю, в общем, но очень интересно. Убежал, от меня. Ну, надо же было мне не так... Не Хлопни его ну хлопни его, вы не должны проиграть, я не хочу на этом танке больше кататься иногда просто люблю понаблюдать Да, почему я отказался от полоски доната, да, как бы. Не люблю я это дело вообще, ну, как бы, по сути. Вот, поэтому, как бы, сейчас, в данный момент, почему я это прописал, потому что, ну, как бы, может, кто-то пожелает помочь, да, помочь, поддержать как-то, вот запросы там у всех разные у меня лично как бы вот небольшие проблемы с покупкой нового микро я пытаюсь все улучшить и улучшить но никак не получается у меня в том плане, то, что новый купить и э, это самое. Вроде бы этот нормальный, но мне на ютюбе пишут. Вот, типа, у тебя голос, там, необработанный, там, ну, какаешь ты, в общем, пукаешь. Э, и все приводит к мысли того, что нужно купить какого-нибудь... Э, получше микрофон. У меня петличка недорогая, сразу могу предупредить, хотя мне кажется, что нормальный. Но ну, бывает, конечно, Прости, не, не без косяков, потому что, Прости, а как так? А куда я... Я же нажимаю назад, ёлки-палки! Куда? куда он стреляет? Елки. палки Готов. Отлично. О! Полное уничтожение. Да ладно. Я его полностью уничтожил. Мне не показалось. Прикольно. Ник Пушкина Андрей может может быть фамилия но фами... даже фамилия прикольная тан тан тан ой ой ой ой ой ой Так смотрю что здесь у нас есть еще кто нету вроде как никого на гусеницу отремонтировать и в бой. О, -о, О, вижу я на горе сидит ракуля Ну, здравствуй. Пробью. Пробью. Обожаю маневра. Танку уничтожен, красавчик. Что сказать? Что сказать? О, вау, какой красивый чувачок. Аблицинструктаж, самое главное в игре. А в общем, ну как кажется, у нас основной и танкиста. И как бы теперь запомни адрес отряда, поддержка, короче, Чувачок похож на газманова или на Филиппа Киркорова, не знаю, ну, в общем, кто-то из таких, или, я... или Ввербух, в общем, боевой пропуск, у меня уровень 8, но я не играю в мне, мне он как-то не очень понравился. Я не хочу донатить, если честно, игру, но очень горький опыт с прошлой игрой, да, как бы, поэтому... Не хочется мне Железный, железный, картавый, <свист> картавый железный. Ну что? Все в стойку, держим позицию, как говорится. Ждем врага, я думаю, что вот здесь мы остановимся пока... И подождем. Как мне нравится этот рев машины, рев двигателя танка. Вот самое то, что они придумали, вот это самое идеальное в этой игре, как бы все проработано до мельчайшего. Да мельчайшего как бы вот это нравится, когда он стартует, когда он маневрирует, когда он э, делает какие-то забеги так тихо. тихо. Потому что это леопард. И он нас разнесет, если что, если ты не в курсе его, он... леопард хороший танк. Так, так, так, так. Ну, и. Я... я тебе, конечно, конечно пома подвис я, короче, немного подвис. Б леопард. Вау. Так, а 20. А 20 это плохо. Потому что, ну, как бы... Не... Наверное... Сказать, что...